Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и Вести Валкон. У нас сегодня интереснейшая встреча с нашими друзьями, которых э, я узнал год назад, и мы начали совместно трудиться. Вот представлю от меня справа Антон, Никита, Артём. Вот начнем, наверное, с простого вопроса. О чем думают мужчины? Вот мужчины, э, ребятам уже 30 и плюс. И они прожили достаточно такой активный отрезок времени, юношества, и вошли во взрослую жизнь, с чем, с каким багажом они вошли, и как они теперь осознают свое состояние. Антон, расскажи, пожалуйста, коротенько, где родился, чем занимался, и как ты вообще пришел вот в нашу компанию. Мое имя Антон, родился и вырос на Северном Кавказе. Прожил там до 17 лет, потом поступил в Московскую военную академию и приехал учиться в Москву. Mm -hmm. Учился 4 года, затем учеба не сложилась и пошел, так сказать, в вольное плавание. Но так как я не представлял свою жизнь вне системы и вне военной службы, то мое вольное плавание оказалось не очень вольным, так как пришлось идти наемным работникам, какому-то дяде. В военной академии я получил очень много полезных знаний, но также и получил много вредных, точнее не много, но несколько вредных привычек. Одна из этих привычек это дружба с алкоголем. Вот это... Проблема, привычка меня преследовала больше 10, даже 12 лет. Я понял, что так дальше жить нельзя, потому что у человека, который травит себя алкоголем, ядом, в жизни никаких перспектив быть не может. Поэтому я решил, что надо что-то менять, и менять кардинально. Было принято решение уже, что надо что-то решать с алкоголем, и буквально в эти же дни после принятия решения, когда я засыпал, я почувствовал чье-то присутствие, Открыл глаза и со мной ну, на расстоянии полуметра на кровати лежал мужчина ростом с мальчика ну то есть где-то полметра там чуть побольше но лицо мужчины вот он посмотрел на меня и сказал столько жизненной силы может всю ее забрать перепрыгнул меня и убежал в коридор понятно так все это явилось вот побудительное это, это уже решение было решение было принято так интересно хорошо мы пока перейдем сейчас к Артему Здравствуй, здравствуйте. ну расскажи свою историю, у тебя не менее интересная история, наверное, все-таки mm. ты у нас человек творческий, музыкант И вообще, ты скажи, вот где родился, как жизнь твоя сложилась, как mm. ты прожил часть этой жизни и куда тебя э, кривая вывела да. Всем здравствуйте, я родился в Приморском крае, в одноименном городе Артем, mm. вот Хорошо. А, вообще, я по призванию, скажем так, музыкант. Ну э, У меня коммерческая музыка, то есть диджейинг, электронная музыка, поп-музыка, хип-хоп. Вот. Но, тем не менее, образование получил классическое, экономическое. Достаточно продвинутое. на тот момент в Владивостоке был такой первый э, университет, куда приезжали американцы учить. То есть у меня два диплома. Американская программа и э, русская программа, Там в, ну, типа высшая школа бизнеса, Вот у нас понятно, так называют. Сразу э, приехали представители компании большой четверки по окончанию универа и нас завербовали как бы и я прошел там вот так вот прошел эти тесты и устроился работать. Я думал, что все, сейчас я приеду в Москву, заработаю миллионы, это был 12, 2012 год. Mm -hmm. Как бы музыка пошла немного по боку, но я потому что думал, что сейчас я заработаю миллионы и сяду буду писать музыку. Вот. Но история сложилась иначе. В общем, я работал, работал на этих работах, ушел оттуда, работал там-сям, финансистом, экономистом, кем только не работал и все равно вышел на музыку. В общем-то, мне казалось, что жизнь моя наладилась, потому что я занимаюсь делом, которое мне по душе. Но, в принципе, наши истории пересекаются с Антоном в этом смысле. Э, такая музыкальная жизнь, она за собой тащит такой пласт э, разгульной жизни. Да, как, как ее называют? Тусовка. Тусовка, да. У нас была квартира, где мы тусовались, там ребята музыканты. Мы там пили, курили. Кальян у нас там вообще не тух никогда. Постоянно кто приезжал. Приезж... Едешь в клуб уже под датой. Дома разогнался и поехал туда. Ты приезжаешь. Тебе сразу несут кальян, пиво, ты там догоняешься, играешь, вместе тусовка, то есть ты приезжаешь, все как бы пьяные, все на волне, и те, ты хочешь войти в эту волну, как-то все, догоняешься, и там получается, у... получаешь деньги, и едешь деньги тратить дальше в другие клубы, где играет другой диджей, а ты стоишь там на баре. вот И вот такой образ жизни постепенно, плюс у меня был там а, по личным, так сказать, причинам были переживания, стрессы. И вот это все загнало меня, загнало меня в, в депрессивное состояние. Я сильно заболел. Заболел до такой степени, что даже моей маме пришлось с Приморья сюда лететь. Я буквально уже ходить сам не мог. В обморок практически падал. В тот момент не знали, что ним. по всем врачам, по всем больницам ходили. Со временем, конечно, я вышел из этого состояния, тоже приложили к этому усилия не только я, мои родные врачи и врачи скажем так не совсем традиционной медицины потому что в этот момент я разочаровался кстати вот в, кл в классической медицине которая сегодня есть понятно но давай теперь ты игрок закончил университет э, по профессии инженер-электрик я у закончил потому что родители сказали Нужно закончить, сынок, университет, потому что, ну, а как ты найдешь работу? Нужно пойти, все идут в университет, закончить нужно обязательно. Я благополучно отходил туда, мало что помню из того, что там давали. И профессию я это благополучно утратил. Навыки и знания я утратил, да. Пошел работать по специальности, отработал пару месяцев, понял, что по профессии, чтобы продвинуться дальше, Нужно ждать, пока кто-то умрет, и чтобы занять эту высшую ступеньку. Да, ну а Иначе будешь находиться на том же самом уровне. Пошел дальше. Друг сказал, что есть такая штука, как э, покер, игровая структура. Приезжай ко мне в Москву. Ну я собрал вещи, собрал все деньги, которые мне были должны. Приехал в Москву. Погрузился в игровую сферу. Вначале раздавал карты, потом успешно начал играть. И, так сказать, в этой стезе я пробыл 10 лет. Атмосфера, хочу вам сказать, довольно-таки унитающая и разлагающая, как и ум, нравственность и тело. Точно так же, потому что в основном это ночная жизнь существовать днем практически невозможно. Мы так понимаем, это профессиональная среда, в которой ты находился в игровой профессиональной среде. Я изначально просто работал в этой среде, да. Потом так я понял, что я могу зарабатывать гораздо больше денег, играя в эту игру, потому что там мало хитрого. Это те же самые шахматы, когда ты у тебя есть четкая цель, как в любой другом деле и профессии, mm -hmm. ты можешь этого достичь. Я стал профессионалом в этом деле и я там зарабатывал. Понятно. Никит, интересно, вот ты за это время, ты себе заработал машины, семью обеспечивал, вы несколько раз в году летали отдыхать. То есть, это довольно существенная сумма, которые ты позволял себе тратить. Если взять промежуток вот 9 лет, сколько я в этой сфере все-таки, ну, там с перемен успеха, я причем был такой зарабатывал и полтора года не играл, бросал, потому что Понятно. деньги были, мне, мне было уже неинтересно. изначально. Это был интерес, потому что это как любая азарт. новая игра. Азар. Когда ты узнал и занимаешься этим профессионально, азар тебе нужно гасить. Иначе это, оно пожрет, нет. А иначе ты все это растратишь. Оно пожрет тебе точно так же, как алкоголь. То есть, в общем, это будет непрофессионально. Ты будешь тратить. Mm -hmm. а, то есть денег хватало действительно на жизнь, на путешествие. Купил машину, купил там, э, квартиру, э, тратил. Ну, деньги я не считал. А что тебя все-таки побудило? Ну, Грититы. то пространство, в котором ты находишься, этот круг, да, он стал скучным для меня. Помимо игры в покер, да, в азартные игры, я еще, как любой человек должен где-то расслабляться, да. И живя в городе, я расслаблялся другими играми, компьютерными. То есть, и очень много времени провел тоже за компьютерными играми. По сути дела, играл в две игры. Параллельно у меня семья, жена, двое детей... Появилось. А, но все свое свободное время я тратил больше на эти игры, нежели чем проводил время с семьей. А, и считал, что норма просто от мужчины это отдавать деньги на жизнь. И я свою, так сказать, функцию выполнял. Ну, Хоть и повезло мне все-таки детей понянчить. Живя такой жизнью, я поймал себя на мысли, что иногда мне хотелось даже подольше поспать. Потому что у меня, по сути дела, отсутствовала цель э, жизни как таковой. То есть у меня было все, что нужно, а что сделать нового, я не знал. И вот э, в какой-то момент произошла мера насыщения тем, чем я занимался. Я понял, что мне этого достаточно, я готов идти дальше. Понятно. Ну вот теперь мы, друзья, э, перейдем к следующему этапу. Вот расскажи, пожалуйста, вот ты подошел к осознанию, у тебя произошел перелом в твоих э, мироощущениях. Что дальше? Как ты начал двигаться-то? этому перелому я подходил несколько раз, потому что пытался как-то завязать с алкоголем, еще что-то как-то решить этот вопрос. но это не приносило никакого результата, потому что была цель поставлена неверно. И как только я поставил себе, скажем, правильную цель, то есть быть, а не там, прожить как-то год и потом что будет, то будет. А здесь цель быть здоровым и дело того стоит. То есть при правильной постановке цели происходит достижение правильного результата. Вопрос. Здоровым физически, нравственно, вот приоритеты какие у тебя Здоров, здоровым во всех смыслах алкоголь отравляет сознание регулярно раз две три недели одну две три рюмки чтобы отравить свое сознание на на несколько месяцев скажем так я лежал дома размышлял и хотел понять чего же я хочу то есть что хочу видеть, кого хочу с собой видеть рядом и ко мне пришла такая мысль в голову: что я хочу, чтобы у меня был друг. Почему-то захотелось, чтобы у меня был друг дерево, чтобы я мог прийти. Интересно. Да, облокотиться на него. Это друидская техника. И поразмышлять. Тут действительно я лежал в квартире. Так, думаю, вот мне хотелось бы, что значит для меня комфорт, и какой бы комфорт я хотел, ну, ощущать. То есть появилось вот это желание. И так как оно было ярким и открытым, потому что я знал, почему это мне хочется ну, потому что приятно то каким, скажем так, случайным в кавычках образом, я наткнулся на объявление о том, что будет проходить мероприятие Юрия Андреевича Фролова mm -hmm. и на этом мероприятии будет присутствовать Владимир Николаевич Тюняев. Ну, недолго думая, собрался и поехал. Ну, там большая компания у нас собралась и, в принципе, праздник, несмотря на то, что была ненастная погода, но было тепло и хорошо. Твоя цель ясна теперь? Что ты хочешь сделать? Расскажи. Я почувствовал, что да, мне нужны какие-то знания. Начал искать. И опять же, мое желание было таким, что э, я встретился с вами, начал изучать э, различную литературу, и эта, эта литература, эти знания были мне по душе, то есть они ложились, мне не надо было вот себя ломать или переделывать. Да? Что я, я, я, я читал и многие вещи для меня были уже известны, то есть я так жил. То есть ты перешел еще и на веганство? Да, я перешел на веганство и перешел за несколько месяцев до встречи с вами. Это был переход достаточно легкий, быстрый, потому что я посмотрел один ролик соратника Джона Коннора. Mm -hmm. Один из первых роликов про мясо. Я этот ролик смотрел и ел блюдо с мясом. Половину этого блюда я съел с трудом. Половину отправил в холодильник. На следующий день я проснулся и все оставшееся выбросил. С того дня я мясо не ел. Уважаемые друзья, еще раз напоминаю, что мы используем вот три аспекта. Это личный опыт, о котором мы сейчас рассказываем. Опыт предков, потому что мы его изучаем и смотрим логику и смыслы жизни, которые были ранее. И смотрим а, тех людей, а, мнения компетентных, которые изучали проблему глубоко, глубоко то есть входили а, в эту проблему и истоки этой проблемы а, доносили до народа. Это компетентный источник или ученый, или человек, который живет так, как он считает правильно жить. И теперь вот, давай, Артемчик, ты. Mm. Но я закончил на том, что как я докатился сначала yeah. до, до днище, извините типа. Но по факту еще там был один сюжет. Я пил тот э, Ан Антоха, Я пил три дня подряд. Я просыпался, пил, засыпал пьяный, просыпался, засыпал и уехал пьяный в Питер с Москвы, чтобы тусоваться. Закончился это тем, что меня забрали в полицию. Вот, меня скрутили полицейские, заковали наручники. Дрался, не Нет, а, они думали, что я в наркотическом опьянении, или хотели так думать, или что-то еще. В общем, на этой теме они начали меня скручивать, я начал сопротивляться. Мне ну, головой и туда. Да. И все. И в итоге, короче, я утром просыпался и понял, что это все до дно просто. Я докатился до самого дна. Как бы у меня какое-то все уважение должно быть в конце концов. И вот я приехал, и потом вот это началась у меня болезнь, о которой я говорил ранее. Mm -hmm. В общем, бол болезнь как бы по получилась так, что это первый раз в жизни, наверное, когда я настолько сильно испугался, потому что я не знал, что со мной происходит, врачи не знали, что со мной происходит, а закинули туда где-то порядка 100 тысяч моего мое лечение, и никто не говорит, что со мной, никто... мы ходили к разным врачам. Я говорю, мама прилетела, мне все хуже, и хуже, и один врач мне говорит, у вас такие анализы, что вы, возможно, умрете. И вот я тогда вышел с кабинета, а я жил уже тогда, ну мы жили с ребятами, потом я жил один, и вот со своей собакой. И я прихожу домой, я ну, все, я не знаю, к кому обратиться, я не хочу звонить родителям, не хочу их пугать, но мне самому так страшно, мне говорят, что я умру. И я просто сел, и я вот понимаю вот это вот просто состояние, все, я думаю, мне каюк, а мне всего там было 28 лет. А у меня такие планы были на жизнь, я хотел стать известным музыкантом, все это для этого делал. И Я, конечно, думал о том, что, ну, скорее всего, я себя стравил алкоголем, куревом, там, тра тра ну, травку мы курили, и, короче, все вот это вот. Давай дай полный список выкладывай. Я Отдельно, отдельно, да. Ну вот, все, вот это был мой край. Потом, короче говоря, пошло лечение, лечение, лечение, восстановление, в итоге разобрались, что со мной, на самом деле все было не так страшно. Но на тот момент, так как не знали да я не знал я никто, что со мной происходит, было страшно. Я сделал вывод, что надо брать свое здоровье в свои руки. Все, я разочаровался в этой системе, я вообще ничего о системе тогда не знал. Преломный момент, и э, я начал изучать здоровье. Я, я открываю книги, я пошел, открыл учебник биологии. Начну, ну что я знаю. В школе преподавали, вот начну. Начинаю читать клетка, как состоит, из куда что идет. Выхожу на натуропатов, я не знал, что такие люди есть. Натуропаты, какие-то чистки, голодания. я понимаю, что я иду, иду по этим людям, узнаю через интернет, еду на встречи, знакомлюсь, получаю информацию с первых рук и вот так я по ступенькам, задавая себе вопросы, прописывая эти, списки этих вопросов. Конечно, уже я на тот момент понял, что делает алкоголь на физическом плане, на энергетическом плане, когда я стал знакомиться с практиками, Просто убийство. А самое главное, вот, э, по-моему, кто-то из богов Рома Милованов, возможно, говорил, я повторяю его слова всегда, вот и Антон-то сказал, пелена. Не понять человеку, который выпивает хотя бы раз в неделю, раз в две, там, раз в месяц, вот надо не пить. И я, когда это все осознаю, я понимаю, что в той жизни я больше не вернусь. Я перешел на веганство, избавился от алкогольной зависимости, от табачной и прочей, то есть перестал курить, пить, вредные привычки убрал. Дальше стал, ну, скажем так, более продвинутый я начал заниматься раздельным сбором, ну, начал заниматься... Практиками йоговскими, ездил на тренинги, познакомился с кучей интересных, невероятных людей. Такие вещи, которые ну в которые сложно поверить. Магия и все. Ну хорошо, Никит, давай теперь ты свою историю. Жена на тот момент занялась эзотерикой, нашла такой курс случайно, специально. Тета-хилинг. Женщина преподавала, она сходила на него, потом сказала, тебе обязательно нужно сходить, муж другом, как мы вместе. Mm -hmm. А семья должна развиваться в одном направлении или хотя бы полномерно. Вот. Я тоже сходил, мне это понравилось. Потом меня опять затянуло в свое болото. Когда ты что-то узнаешь, самая, ну, опасность то, что нас обратно втягивают в эту же среду. Я начал заниматься тоже практиками, отказался от э, мяса. Дальше начал смотреть YouTube, а благо, у нас век технологий и знаний так сказать, везде на ладони. Вот э, И книгу за книгой начал читать. По сути дела за два года э, я совершил э, путь э, в познание, который ну, 20-летний по сути дела. Отходя к одному учителю, я понял, что там я получил ту толику знаний, которая мне было интересно в этой области. Я начал дальше искать сам через э, сети. Мне нужен был новый учитель. Мне потянуло в деревню. Опять же я начал... Э, Становление в увеличении своего физического здоровья, потому что у нас у всех проблемы с физическим здоровьем. Наткнулся на Юрий Андреевич Фролова, наткнулся на беседы с Нюняевым, приехал на семинар и, по сути дела, в одном месте получил сразу все, что заказал для себя. После семинара Владимир Николаевич был так любезен, пригласил себе в гости. Мы съездили к нему в деревню, хорошо отдохнули, и на общих началах я решил потрудиться, потому что мне просто уже надоела та жизнь, которую я жил. Год пролетел как одно дыхание, по сути дела, но за этот год, опять же игру я, я достиг. Почти десятилетие от того, что я сидел <сих> и высиживал. Я все еще жил в Москве, приезжал каждый день или через день к Владимиру Николаевичу в Равенское. Здесь мы потихонечку трудились на земле. Начало, как говорится, как в бане пар входить в душу. Все больше и больше меня начала затягивать, так сказать, эта среда, а та начала отмирать, как короста, по сути дела, образовывалась новая кожа. Постепенно я начал переходить из одного качества в другое. Мне, конечно, далеко до того, что я себе задумала, Но, тем не менее, жизнь все-таки начала меняться. Введем небольшой итог. Ваши ощущения жизни теперь кратко. Жизнь начала меняться, я начал задавать все новые вопросы и ответы, они сами опять же приходили здесь же. Прибывая в этой среде, ты получаешь новые знания, и в тебе все это глубже и глубже входит. Ты становишься и устанавливаешься на земле. Хочу, друзья, сказать, что жизнь наша, здешняя, а мы об этом будем с вами говорить, не заканчивается. Это, да. У нас остается сознание, память ощущения, когда мы переходим к предкам нашим, и мы вечные, дети Божьи. Как ты себя самочувствуешь вот сейчас? Вот э, твои ощущения, да, твоя, это, твое состояние души. Здесь, здесь можно ответить там несколькими фразами. Ну, это, вот, э, мне это сказали в прошлом, ноябре. И меня спрашивают Антон, а ты под чем-то? Почему ты постоянно улыбаешься? А, а, мне, а мне ничего не нужно, мне просто нужно видеть ну, некоторых людей для того, чтобы на лице была улыбка и я себя отлично там чувствовал. То есть для меня сейчас все краски настолько яркие, настолько они живые, что мне хочется смотреть и смотреть на этот мир. Антон сказал о своих ощущениях радостно, ему хорошо сегодня, он имеет цель, теперь живет радостно, видит окружаешь мир. Артем, а ты как себя ощущаешь сегодня? Сейчас я чувствую себя и радостно, и спокойно, я готов... Помогать, узнавать другим. Сейчас я даже, наверное, бы дал совет, может быть, людям, которые находятся в той ситуации, как вот Антон, я, Никита, как вот мы, этот рубеж, когда мы понимаем, что вот это наше дно, или вот мы идем не туда. Обратись к нашим соратникам, Обращаюсь. которые были с нами в прошлом году и да. э, которые с нами знакомы. Ребята, мы вас ждем. Да. Приходите. Ну, ребята через это Будем все равно трудиться. как уже... они Встали, да, на какой-то по Они приехали хотят за новыми знаниями. Это да. уже первый сильный шаг, я Конечно. считаю. У каждого своя мира. Да. Но вот первое, я считаю: надо научиться перестать врать себе. Потому что да. человек сидит дома на диване и оправдывается с системой вот этой: нет, ну вот там, Колян, он же такой там. Ну а я, че? ну я даже лучше, чем Колян. Сравнился с каким-то там Коляном а как он живет. И все. Нет, ты спроси себя, себя, вот убери вообще все, всех, сядь один. И спроси себя, куда ты идешь? Что вот внутри ты, человек себя должен услышать. Это первое. А второе это знание. Знание, знание. Читать, изучать, докапываться, ставить под сомнение, еще раз изучать и ложиться не ложиться. Вот. На душу. На душу, да. вот, вот. Когда легло на душу, это правильно. Уважаемые друзья, мы с вами сегодня заканчиваем нашу беседу с, с нашими ребятами. Я вас благодарю. До новых встреч, мы будем продолжать, потому что ждем ваших вопросов, ждем ваших отзывов. Пишите, и мы постараемся на все вопросы ответить, кому интересно. А я думаю, что наша жизнь интересна, и дай Бог, чтобы у нас все получилось. С вами был Владимир Тюняев, с друзьями и Вести Волковный. До свидания.